Мечтой, так будь мечтой моей родной, моей родной Гори звездой, гори звездою утренней И вспоминай, и вспоминай Как мы с тобой, как мы с тобой Считались, да считались неразлучными А мальчишки и девчонки все от зависти когда я с тобою Улицами шел Говорили, посмотри Идет красавица И с ней парень он так мол. При свете звезд, при свете звезд, какая ты, какая ты хорошая, твои глаза, твои глаза, темны, как ночь, темны, как ночь, А слезы, ну а слезы как хороши, И в объятиях мне шептало, что не пора мы, что я. Тебе уж двадцать дня Что мальчишки и девчонки Ходят парами А тебя, тебя не надо провожать И под венец, и под венец. Ушла с другим, ушла с другим И прошлое, и прошлое заброшено Я, что так грустить, что так грустить Как парню мне, как парню, не положить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 В общем, спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, если не подписаны, ставьте, не ставьте. Всем удачи, всем добра мира. Пока. Увидимся.